здравствуйте дорогие зрители сегодня 8 февраля и я вам хочу показать вот это цветение дендробиума этот дендробиум у меня с мая прошлого года за это время как вы видите он нарастил такой огромнейший рост и сейчас мы можем наблюдать цветение дендробиума на цветоносиках. Такие девять с половиной сантиметров цветочки. Вот с такой красивой яркой срединкой. И довольно таки приятным ароматом. Появились у меня на подоконнике. Кусочек весны в наше снежное время. За окном мороз, снег, а у меня на окушке вот такое чудо. Цветение дендрубе, как вы знаете, может продолжаться до месяца, если он находится в прохладном месте, не над батареей. И еще на старом цветоносе, на старой псевдобубе, вот у меня растет детка уже с корешками, можно видеть. И вторая. Вторая точка проснулась. Полюбуйтесь немножко на цветение. Порадуйтесь вместе с тобой со мной. Спасибо за просмотр. До свидания.